Причина оголения дёсен – она многогранна. Рецессия лечится оперативно практически всегда. Мы любим пирожные, макароны, что-то мягкое. Челюсти отвыкают от нагрузки. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете все самое важное о рецессии Диснея. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и поделитесь им с друзьями. И вы можете скачать памятку о профилактике заболеваний десен, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Рецессия или оголение корней зубов. Достаточно сложная и по диагностике заболевания, и по лечению, зачастую лечение хирургическое. Рецессия где лечится оперативно практически всегда. Соответственно, от тяжести поражения зависит выбор хирургического метода лечения. При условии, что э, оголение корня не сильно э, большое, то мы можем, по сути, натянуть обратно десну, то есть закрыть ее местными тканями. В данном случае нам позволяет закрыть сразу много рецессий, достаточно мало травматично. Но, к сожалению, непрогнозируемо надолго ли это, нам это поможет, потому что мы тем самым не утолщаем слизистую, мы тем самым не убираем причину заболевания, а просто маскируем последствия. Золотой стандарт лечения рецессии – это закрытие трансплантатом с неба. Свободный слизистый трансплантат по сути, такой квадратик слизистый, забирается с неба, достаточно тоже малотравматично, он берется из-под эпителия, то есть сверху вроде бы мы даже ничего не делали, маленький разрезик такое все зашивается красиво и подсаживается в область десны, учитывая, что это субэпителиальный, то есть из-под эпителия, то э, этот лоскут, прирастая, он э, берет цвет именно десны. Мы в нашей клинике практикуем именно субэпителиальный лоскут, он гораздо более симпатичный. Рецессия достаточно грустная такая тема, но из из таких курьезных случаев на моей памяти один раз пришла ко мне пациентка молодая девушка и как у нас сейчас это часто встречается большинством девушек достаточно сильные самостоятельные решила проблему оголения корней решить изначально самостоятельно я не знаю что она использовала может быть лак для ногтей или что но она подкрашивала корни зубов в красный свет чтобы каким-то образом так и замаскировать оголение корня и э, нарисовать себе, скажем так, десну. Конечно, когда мы я и мои коллеги это увидели, это был шок, потому что такого мы не видели никогда. Э, естественно, десна была воспалена там вокруг, и делать, конечно, ни в коем случае не нужно, поэтому я напоминаю то, что при оголении корней нужно как можно скорее обратиться в клинику и не пытаться самостоятельно решить эту проблему. Очень сложной рецессии, когда корень оголен более чем на две э, трети, бывает, то есть достаточно серьезные рецессии, то сначала лоску подсаживается под рецессию, толщать этим самым слизистую под оголением корня, чтобы было достаточно сосудов, чтобы питать уже тот лоскут, который мы закроем саму рецессию. И э, где-то, соответственно, второй этап, вот это закрытие рецессии через... 4-5 месяцев уже можно провести и восстановить полностью десну. Тут пациент должен понимать одну вещь: то, что причина оголения десен она многогранна. Парадонтолог всегда подходит э, со всех сторон к заболеванию: с терапевтической, с хирургической и с ортодонтической в том числе. Потому что зачастую причина оголения десен это все-таки прикус перегрузка, супроконтакт, то есть какой-то зуб смыкается раньше, чем остальные, на него идет основная нагрузка, а я напоминаю то, что в жевательной зоне, например, у нас до полутонны нагрузка при смыкании зубов, и кость рассасывается из-за перегрузки, оголяется корень, и мы видим рецессию. Тут стоит, опять же, заметить то, что в последнее время очень тонкий, тонкий биотип, тонкая десна, тонкая кость у большинства пациентов, особенно у молодежи, потому что у нас изменился характер пищи. Мы больше не грызем жилы, хрящи, мы любим пирожные, макароны, что-то мягкое. Челюсти отвыкают от нагрузки. Кость становится тонкой. Мы видим большое количество рецессий и. Количество случаев оголения корней увеличивается с каждым годом. Вполне вероятно, что нужно будет поставить брекеты и выровнять прикус. И опять же, я часто предупреждаю пациентов, то, что при лечении брекетами нагрузка на кость только увеличится, и может в какой-то мере даже усилиться. Но мы ее потом закроем. Но если не относить брекеты в данном случае, то как бы я бы не закрывал, надолго ли это хватит, это абсолютно непредсказуемо. Самый важный метод диагностики рецессии Десны – это, конечно же, рентгенологический, а именно компьютерная томограмма, потому что на любом 2D-снимке, ортопантомограмме или прицельном снимке мы не увидим объем костей, который нам очень важен, потому что то, что мы видим визуально, оголение корня – это вершина айсберга, то, что под Десной насколько рассосалась кость, мы увидим только на компьютерном томографе. У нас в клинике очень хороший компьютерный томограф. Любой снимок, он меркнет по сравнению с компьютерной томограммой, потому что помимо того, что мы видим, насколько ушла кость, мы можем диагностировать и все что угодно. И кариес, и сустав, даже гайморит, что угодно. Поэтому самый информативный снимок компьютерный томограмма. В клинике ⁇ Легкое дыхание ⁇ накоплен огромный опыт по лечению оголения десен и рецессии десны. Поэтому, если вам нужна консультация или лечение, обращайтесь к нам. И чтобы скачать памятку о профилактике заболеваний десен или записаться на прием, нажмите на ссылку под видео.